Здравствуйте! Мы продолжаем эфиры с представителями институтов. Сегодня поговорим о поступлении в Институт психологии и образования Казанского федерального университета. Уважаемые абитуриенты, вы можете задавать свои вопросы о поступлении, экзаменах и проходных баллах в инстаграм-аккаунте Казанского федерального университета. На все ваши вопросы с большим удовольствием ответят Наринея Сережевна-Путулян, преподаватель кафедры начального образования, и Екатерина Геннадьевна Кривоношкина, доцент кафедры педагогики высшей школы. Ну а для начала я предлагаю нашим гостям выступить с небольшим вводным словом и рассказать, что же все-таки из себя представляет Институт психологии и образования в 2021 году, почему следует поступать именно сюда. Ну, давайте я, наверное, попробую ответить. Наш институт психологии и образования на сегодняшний день это действительно ведущее учебное заведение в области педагогики и психологии в целом по Российской Федерации. Нужно сказать, что наш институт уже второй год подряд удерживает ведущую позицию, первое место среди шести российских вузов в области образования, в области education, по рейтингу агентства ТЭЧЕ. Всего российских вузов там 6, шесть, и из них наш, среди российских вузов, занимает первую позицию, а в целом среди мировых вузов э, входит в сотню лучших. Если в прошлом году мы были на 94-м месте, в этом году уже на 90-е место передвинулись э, в общем мировом рейтинге, э, на мой взгляд, это очень неплохой показатель. Кроме того, э, это не просто учебное заведение, это прежде всего научно-исследовательское учебное заведение, да, потому что у нас довольно много выполняется научных проектов, и... Э, очень большой опыт, связанный с работой вместе с зарубежными коллегами. В частности, вот буквально на днях у нас начинает работу очередной, ставший уже практически ежегодным международный форум ИФТЭ, на, на который приедут представители стран Европы, Соединенных Штатов Америки, Азии. Приедут. Поэтому это очень такой крупный форум который будет решать особо актуальные проблемы в области педагогики, в области образования и в области психологии. Кроме того, наш институт имеет очень большую историю. Начинается она с тех самых пор, когда, в принципе, был открыт Казанский императорский университет в 1804 году. Уже тогда в структуре университета был институт педагогики. В полную силу он заработал в 1810 году и уже после того, как Казанский Приволжский Федеральный Университет получил свой статус федерального в 2010 году, мы можем смело назвать себя преемниками и Казанского Императорского Университета, и Казанского Педагогического Института, и э, Татарского Государственного Гуманитарного Университета, ну и, собственно, Казанского Государственного Университета». Поэтому я думаю, что если абитуриент выбирает направление подготовки, связанное с образованием, связанное с воспитанием, связанное с психологией, наше наш учебное заведение одно из лучших в этом направлении. Понятно, спасибо за столь развернутое вводное слово. Ну и в принципе, наверное, перейдем сразу к вопросам. И первый вопрос, который волнует большинство абитуриентов, это когда начинается прием документов. Такой вот. Ну, на этот вопрос отвечу я. Прием документов начинается с 20 июня, как обычно традиционно начинается приемная кампания. И, соответственно, с этого периода любой желающий абитуриент может уже подавать свои документы для поступления в наш университет. С какими экзаменами ЕГЭ можно поступать на педагогическое образование с двумя профилями подготовки? А не коснулось ли вот это вот изменение, что можно что-то по выбору сдавать данного направления? Ну, то, что надо сдавать по выбору третий экзамен, это коснулось, естественно, и наше направление, в том числе и педагогическое направление. Но основными предметами для сдачи ЕГЭ на педагогическое направление, как с двумя профилями, так и в целом на педагогическое направление, является общество знания, русский язык, Язык, а третий предмет — предмет по выбору. То есть там дается перечень предметов — это математика профильная, биология, общество знания, иностранный язык. Если на педагогическое направление желает поступить абитуриент и необходимо сдать третий экзамен, то из перечня математика профильная, биология и иностранный язык выбирается наиболее удобный для сдачи предмет, где больше баллов наберут тот предмет можно и подавать. Угу. Ну и, собственно, вопрос про список документов. Какой пакет документов нужно подготовить для поступления? Нужна ли медицинская справка? Нужно ли делать какой-то медосмотр? Медосмотр по форме 086У проходит все те, кто подают документы на... Педагогическое направление – это начальное образование, начальное образование с двумя профилями с английским языком, дополнительное образование с иностранным языком и дошкольное образование. Эта справка должна проходить, и она прилагается. Перечень документов, его можно посмотреть на сайте. Каждый абитуриент должен зайти на сайт приемной кампании в раздел абитуренту и школьнику, зарегистрироваться в системе «Буду студентом», заполнить соответствующие вкладки, прикрепить необходимые сканы документов. И после подачи всех документов можно подавать заявление. Балы ЕГЭ они будут сформированы уже после того, как абитуриенты сдадут свои экзамены, получат баллы, баллы будут с ФИС выгружаться автоматически. Следующий вопрос, который очень логичен из-за ситуации с COVID-19. Документы подаются очно или только через сайт? В этом году прием будет проходить в смешанном формате, будет проходить и офлайн, и онлайн. Угу. А сколько бюджетных мест есть на педагогике? Ну и давайте, наверное, вообще, в принципе, сколько бюджетных мест и где они, как распределились угу. на этом году? Ну, тогда давайте я скажу, что у нас на педагогическом направлении есть такие профили, как дошкольное образование, дополнительное образование иностранный язык, начальное образование иностранный язык и начальное образование. На профиле дошкольное образование имеется как заочное так и бюджетные места до дневном отделении 25 бюджетных мест на заочном отделении 60 бюджетных мест. Что касается дополнительного образования иностранный язык это дневная форма обучения 25 бюджетных мест. так начальное образование плюс иностранный язык, очная форма образования 50 бюджетных мест. Начальное образование, заочная форма обучения, 60 бюджетных мест. Ну и, соответственно, у нас есть еще специалитет по таким направлениям, как педагоги, педагогика и психология девиантного поведения. Это направление открывается в этом году впервые. пять лет обучения, очная форма, и там тоже 25 бюджетных мест. Это что касается профилей подготовки педагогического образования. Что касается психологии, то психология у нас на очная форма обучения, 15 бюджетных мест, и очно-заочная форма обучения открывается в этом году, но, к сожалению, бюджетных мест на очно-заочной форме нет. Срок обучения на очно-заочной форме 4 года 6 месяцев. Также у нас психолого-педагогическое образование. Это есть, как я уже сказала, на специалитете и есть на, на бакалавриате. Бакалавриат у нас психолого-педагогическое образование – это детская практическая психология, психология и педагогика, организации работы с молодежью, форма обучения заочная, срок обучения пять лет по 25 бюджетных мест. Что касается бюджета. А далее, у нас на специалитете есть клиническая психология, профиль клиника «Психологическая помощь ребенку и семье». Это очная форма обучения, срок обучения 5 лет, 44 бюджетных места. Также на направлении специально дефектологическом образовании, это логопедия и специальная психология. Логопедия у нас есть как очная, так и заочная форма обучения. На очной форме 25 бюджетных мест. На заочной форме также 25 бюджетных мест, и специальная дефектология это специальная психология, также 25 бюджетных мест на заочной форме обучения. Все, что касается бакалавриата и специалитета. Вот, поговорили про поступление, поговорили про бюджетные места, давайте немножко в будущее заглянем. С какого курса начинается практика в школе и как она проходит, как она реализована? А, практика начинается с первого курса, а, практика реализуется в частности, что касается педагогического образования и дошкольного образования на наших базах базы школ, лицеев, которые заключили договора с Казанским федеральным университетом. Также у нас есть наши лицеи, это IT-лицей, лицеи имени Лобачевского. И у нас на базе нашего университета создан свой детский сад, где также проходят практику наши студенты. Студенты с первого курса проходят педагогическую практику. Mm -hmm. Вот, в принципе, обсудили специалитет бакалавриат. А что касается бюджетных мест в магистратуре и, собственно, как проходят вступительные испытания в магистратуру? А В магистратуру вступительные испытания проходят по собеседованию, если это офлайн прием, и если будет кто-то, желающий поступать онлайн, то это будет тестирование. Соответственно, программы магистрские на сайте известны и есть, и можно с ними ознакомиться. Любому желающему поступить на магистрские наши программы у нас достаточно большое количество этих программ. Я скажу о бюджетных местах на наших магистрских программах, а в целом о магистратуре расскажет Екатерина Геннадьевна. Поэтому, что касается, значит, у нас магистратура, по психологии у нас три магистрские программы, это психология состояния человека, она будет очная, психология семьи, семейное консультирование, консультативная психология, психология в бизнесе, это будет очно-заочная форма обучения. Бюджетных мест на данных направлениях нет. Что касается психологии состояния человека, там 16 бюджетных мест. Далее у нас есть две магистрские программы на специально-дефектологическом образовании, это нейропсихологическое сопровождение в образовании, технологии профилактики и коррекции девиации улич с ограниченными возможностями здоровья, данные программы очной формы обучения по 15 бюджетных мест. Что касается психолого-педагогического образования, на очной форме у нас психология инновационного образования и развития детской одаренности, также 15 бюджетных мест. И остальные программы – это педагогического профиля, это педагогика психология высшего образования, очная форма, 20 бюджетных мест, управление воспитательными системами, 15 бюджетных мест. Педагогика и психология начального образования 15 бюджетных мест. Педагогика и психология дошкольного образования 15 бюджетных мест. Профилактика и коррекция социальных отклонений. Превентология 15 бюджетных мест. Биологическое образование, химическое образование, историко-обществоведческое образование, физико-математическое образование по 15 бюджетных мест. Это все очная форма обучения. Информатика и цифровое образование, также психолого-инновационное образование, а я уже об этом говорила, на 15 бюджетных мест, остальные все заочные формы, это также у нас на заочной форме эколого-географическое образование и безопасность жизнедеятельности, 15 бюджетных мест, управление начальным образованием, управление дошкольным образованием, 15 бюджетных мест, дополнительное образование и предпринимательство 15 бюджетных мест, практическая психология в образовании 17 бюджетных мест, психология и социальная педагогика 17 бюджетных мест. Педагогика и психология детско-юношеского спорта – это магистрская программа заочная, к сожалению, бюджетных мест не имеет там только контракт. И также у нас педагогика и психология высшего образования на заочке не имеют бюджетных мест, тоже только контракт. Ну, давайте еще тогда поговорим все-таки о магистрских программах более подробно. Хотели бы слово передать? Поэтому да, передам это, я да, слово, да, Екатерина да, Геннадьевна. Да. Да, да, да. Уважаемые абитуриенты, да, мне бы хотелось, чтобы вы понимали, чем в принципе подготовка в бакалавриате отличается от подготовки в магистратуре и наоборот. Потому что иногда задают вопрос, ну вот 4 года, например, человек учится в бакалавриате, зачем еще ути, э, идти учиться в магистратуру? Вот дело в том, что бакалавриат подразумевает фундаментальную подготовку, которая носит общий научный, общий профессиональный характер. И если описать, что может делать выпускник после бакалавриата, он проектирует компенсацию компоненты образовательного процесса, не весь процесс, а его компоненты. Он осуществляет и организует образовательный процесс там, куда он приходит работать. Если мы говорим о магистратуре, то магистратура подразумевает углубленную профессиональную подготовку, прежде всего, инновационного характера. И мы учим наших выпускников готовиться к выполнению исследовательской работы, проектной и управленческой. Если, опять же, кратко сказать, что умеет выпускник магистратуры, он исследует, он он проектирует весь образовательный процесс, он реализует этот процесс и им управляет. Другими словами, если бакалавриат это подготовка к квалифицированному выполнению традиционных профессиональных задач и функций с помощью стандартных методик и технологий, которым мы обучаем, то магистратура все-таки это подготовка к решению нестандартных задач с помощью инновационных и, если потребуется, самостоятельно созданных программ и методик. Для этого у нас есть все условия, чтобы этому студентов обучить и выпуск квалификационную работу ребята когда пишут то сразу же делают эксперимент по результатам эксперимента получают необходимые данные да то есть мы их готовим к серьезной исследовательской работе и довольно много наших выпускников потом прицельно идут в аспирантуру для того чтобы эту научную исследовательскую работу в области образования в области педагогики продолжить что касается учебного плана по магистратуре то у нас есть естественно базовая часть это та часть, которая называется обязательной, или которая является обязательной согласно федерального стандарта. Ее проходят абсолютно все магистранты, независимо от, направления, от профиля программы. А вот в той части, где сам ВУЗ предполагает те или иные предметы или дисциплины по выбору, или профильные предметы. Все зависит от того профиля, который студент выбрал. То есть, вот, ну, позвольте, да, в качестве примера приведу. Все студенты, например, по магистрской программе э, изучают такие предметы, как современные проблемы и инновации в образовании, математическая статистика в педагогических исследованиях и так далее. Но если, например, студент выбирает профиль физика и астрономия, то спецпредметы на этом профиле у него будут свои. В то время как у истории и общества знаний а спецпредметы будут свои. Понятно. Большое спасибо за столь развернутый комментарий по поводу магистратуры. А есть у нас еще один вопрос. Как будут проходить экзамены для иностранных абитуриентов? В каком формате будет это все дело реализовано в этом году? Для иностранных студентов будут проходить экзамены так же, как и для наших студентов. Это могут быть и онлайн сдача вступительных испытаний, и также очная сдача вступительных испытаний на базе нашего университета. То есть те иностранные абитуриенты, которые приедут к нам, они будут сдавать здесь у нас в нашем университете. А иностранные студенты, которые планируют обучаться на контракте, они могут сдавать только два экзамена. Это значит профилирующие экзамены русский язык. А те студенты, которые имеют право на бюджетные места, они будут сдавать еще и третий экзамен, и третий экзамен по выбору. Mm -hmm. А где будут проживать иногородние студенты, которые поступают в Казанский федеральный университет? Иногородние студенты проживают в деревне универсиады и в общежитиях студенческого городка. Все иногородние студенты обеспечиваются э, кое-какое место в наших общежитиях. Никто на улице не остается. Но есть у нас еще такой частный вопрос. Интересует профиль дополнительное образование и иностранный в скобках, английский язык. Можно более подробно про него рассказать? Более подробно про него рассказать можно, конечно, но, к сожалению, это не с этой кафедры, но, тем не менее, дополнительное образование иностранный язык — это педагогическое направление, то есть там идет подготовка как учителя дополнительного образования, то есть это так называемые учителя искусство, наверное, рисование, учитель труда, учитель музыки и в то же время учитель иностранного языка. То есть у них английский язык идет как второй предмет, и в дипломе пишется учитель дополнительного образования иностранного языка, то есть учитель имеет право работать в школе преподавать как иностранный язык, так и какое-либо из дополнительных образований. Да, в, в дипломе будет написано «педагог дополнительного да, образования», потому да, да. что mm -hmm. дополнительное образование оно подразумевает э, кружковую, кружковую работу, группу, да, да, оно да, по, да. По, по, по, подразумевает работу во внеурочное время. Поэтому здесь на кафедре педагогики ведется подготовка таких специалистов, плюс они могут работать еще и учителями и, иностранного, иностранного языка. языка. Большое спасибо за столь подробные ответы на все вопросы абитуриентов. Я напоминаю, что в эфире был Инсталайв с Институтом психологии и образования Казанского федерального университета. Впереди у нас еще много-много интересных встреч с другими институтами, да и Институт психологии мы еще увидим. Поэтому смотрите телеканал Универ ТВ.